Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим преимущества Изи Бизи комьюнити и Смарт трейд коина, почему они так взаимосвязаны и почему именно э, стартап Smart Trade Coin выгодно с Изи Бизи комьюнити? Давайте же рассмотрим эти предложения. И первое преимущество. Это то, что осталось 3 дня до окончания акции при покупке пакета на 300 долларов до 20.12. Мы этой покупкой экономим 100 долларов в дальнейшем на целый год пользования этой программы. Это очень важно. Сейчас, если мы покупаем пакет на 300 долларов, мы с вами получаем 2858 токенов и плюс 60% Сверху нам идет подарок от стартапа. Это все вместе получается 4572 токена. И давайте сравним. Если мы купим сейчас, это будет на 300 долларов, равно 4572 токена. И если мы купим в апреле тоже пакет на 300 долларов, это будет всего лишь, вы видите, 1333 токена. Насколько это меньше? И продажа в апреле, давайте представим, что мы в апреле эти токены продадим. Цена в апреле этого токена будет 0,225 долларов, что будет равно ровно 1000 долларов. Зачем нам это делать? Зачем нам сейчас заработать большое количество токенов? Для того, чтобы эти деньги высвободить потом для торговли на бирже. Я считаю это очень важным преимуществом, что сейчас мы делаем задел, на будущее, знаете, как говорят, готов сани летом. Да, это доход на токенах 340 процентов за 4 месяца. Это очень хороший показатель. До двенадцатого мы с вами имеем огромные преимущества. Двойные комиссионные. Двойные комиссионные это означает за личное приглашение 20%, а не 10, как в стандарте. И за командную работу за бинар 25%, а не половиной как предполагается в смарт-трейд-коине. И на 100 долларов, смотрите, если кто-то сейчас не может по какой-то причине приобрести пакет на 300 долларов, то мы можем начинать со 100 долларов. Когда мы начинаем со 100 долларов, мы делаем запас по выплатам для начала, пока еще наша команда не разогналась, потому что здесь выплаты 1 к 4, то есть плечо 1 к 4. Если у вас пакет на 100 долларов, вы можете по товарообороту созданному в компании получить в четыре раза больше, то есть доход в 400 долларов. Это я считаю тоже очень важный такой запас да и второе то что нас с вами повторяют как делаешь ты так и повторяют тебя чем еще выгодно именно в изи бизи комьюнити быть потому что именно в изи бизи комьюнити обратите внимание на монитор именно на площадке изи бизи комьюнити у нас есть у нас есть кнопочка проекты кнопочка проекты и в кнопочке проекты мы заходим на smart trade coin и мы здесь получаем информацию из первых уст из первых уст то есть от руководителей самого стартапа это от вальдемара закрытая встреча с лидерами это с денисом новаком встреча это коротенький промо ролик на русском языке и детальный разбор именно всех преимуществ старт trade coin. вот как раз там, где вы разберетесь, откуда, вы, как идут начисления, что вам и как правильно делать. Рекомендую эти все вебинары посмотреть, изучить и иметь возможность сложить себе картинку. Еще одно преимущество в Изи-Бизи комьюнити, потому что программа с арбитражной торговлей у нас будет Продаваться через Marketplace. И через Marketplace вы знаете, что обладатели разных пакетов еще имеют дополнительные скидки. И плюс, вот он, marketplace Да, и здесь появится эта программа, и мы с вами дополнительно еще сможем зарабатывать деньги, проходя, получая прибыль из маркетплейса. То есть у нас с вами есть возможность получать несколько видов дохода одновременно. И давайте теперь посмотрим, какие же у нас есть факты. Это девятое преимущество. Факты то, что 8000 трейдеров уже используют этот сервис с мая, 2000, с мая месяца до 2018 года. И используют его довольно успешно. Кто может зарабатывать на этом сервисе? Это тоже очень важно, потому что здесь может зарабатывать и домохозяйка, которая не имеет никакого представления, как работают биржи, что такое арбитражная торговля, и профессионалы. Профессионалы очень ценят этот сервис. Не зря уже 8000 трейдеров работают, и они уже довольны этой программой. И деньги нам, мы зарабатываем деньги. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и на автомате. Именно это автоматический сервис. От 10% в месяц и выше. И вот представьте себе, что такое на автомате. Мы спим, а наши деньги делают нам прибыль. Мы где-то в поездке, а наши деньги делают благодаря этому сервису нам прибыль. Даже когда мы кушаем или отдыхаем, эта программа всегда постоянно работает. Это такого рода комбайн по производству нам денег и биткоинов, будем так говорить. И я хочу сказать, что арбитражная торговля, она является безубыточной и безрисковой. Почему безрисковой? Потому что программа так сделана, она так устроена, что она делает очень много... Так, очень много сделок. Одна сделка проходит в одну секунду и такого еще нет. Это новый сервис, который пришел нам на помощь. Это робот, программы роботизированные, которые помогают нам зарабатывать. И сейчас двенадцатым преимуществом является то, что можно заработать сейчас на реферальной программе, именно в самом Smart Trade трейдкоине Заработать можно от 1000 долларов до 5000 долларов именно за то, что мы продвигаем эту систему среди своих друзей и знакомым. Мы таким образом помогаем им высвободить время, отдать это в управление профессионалам. Причем, почему еще без рискового? Наши все деньги мы не передаем третьим лицам. Они на наших биржевых счетах. И мы круглосуточно имеем к ним доступ и полный стопроцентный контроль. Для меня это очень важно. И давайте подведем итоги. Что же мы имеем в результате, когда покупаем пакет на 300 долларов именно до 20 декабря? При покупке пакета на 300 до 20 декабря мы получаем демо-версию в пользовании уже этой программы. Что мы получаем? Мы можем обучаться уже в этой программе на площадке Изи Бизи Комьюнити. Мы можем торговать в ручном режиме. И у нас есть что показать нашим друзьям. Потому что самая лучшая реклама это показать ваш результат. И зарабатывать легко и одновременно можно и в Изи Бизи Комьюнити, и в Старт Трейд Коине. И это очень важно, потому что многие люди... Именно через Smart Trade Coin и рассматривают возможность Изи Бизи Комьюнити. И опять-таки, те же партнеры, которые у нас в Изи Бизи Комьюнити, они видят шикарный источник дохода в Smart Trade Coin. И Изи Бизи Комьюнити – это площадка, которая сделана для того, чтобы мы все вместе находили лучшее, участвовали в этом лучшем получали знания и применяли эти знания на практике. И вот как раз в Изи Бизи комьюнити те знания, которые мы получили, что такое блокчейн, что такое криптоэкономика, как развиваются стартапы, ICO. И на сегодняшний день Изи Бизи комьюнити стала рекламной площадкой, целой рекламной площадкой для таких стартапов и ICO. И 15 пятнадцатое преимущество это командная работа смотрите, как я рекомендую вам сейчас поступить купить для себя любимого пакет на 300 долларов и сделать приглашение одного человека влево, одного человека вправо хотя бы на 10 долларов на 10, на 100, это уже будет зависеть от ваших финансовых возможностей таким образом, если вы так сделаете, у вас через некоторое время образуется командный товарооборот. В одной стороне, в левой или в правой команде у вас образуется товарооборот. И у вас всегда будет стимул для того, чтобы получить деньги здесь может легко образоваться товар на 20 товарооборот на 20 тысяч долларов на 30 тысяч долларов и когда вы зайдете к себе в кабинет и увидите что у вас такой товарооборот вы можете каждый понедельник вот это преимущество что каждый понедельник до 24.00 по по времени Германии вы сможете посмотреть, если у вас здесь большой товарооборот, а выплаты идут с малой ноги, с малой команды, вы можете и сделать апгрейд на свое место, и вы можете пригласить еще несколько человек, чтобы получать пассивный доход. И я хочу сказать, это не простой пассивный доход. Сейчас этот пассивный доход увеличивается каждую неделю. Он не просто увеличивается, он удваивается. Удвоение удвоение вашего капитала будем так говорить это это активный доход да это не пассивный доход но таким образом какое еще у нас преимущество огромное преимущество что весь доход мы с вами получаем 50 процентов на 50 что это обозначает 50 на 50 мы 50 процентов получаем в токенах и 50 процентов в биткоинах и вы сами распоряжаетесь, как этими деньгами пользоваться. Токены нам всегда нужны будут, потому что это токены-утилиты. Мы с ними ими будем расплачиваться в этой программе. А биткоины, пожалуйста, вы их можете использовать и на биржу, и выводить наличные ваши средства по вашим нуждам. Итак, давайте подведем с вами итоги. Итоги. Изи Бизи Комьюнити и Смарт Трейд Коин – это великолепное сочетание и возможность сейчас отлично заработать, сделать себе шикарный подарок на Новый Год, потому что сейчас идут праздники. Не забудьте за это, да, что вы кому-то захотите сделать подарок, и пакет в Изи Бизи Комьюнити – и какой-то пакет в смарт-трейдкоине, это будет шикарный подарок и для ваших друзей, и для ваших родственников. Поэтому принимайте решение, действуйте, будьте мудры. С вами была Наталья Данилюк. До следующей встречи.